Это ботанический сад Валенсии, находится он недалеко от центра, тоже разбит по зонам. Это, как уже понятно, зона кактусов. Очень много кошек, сюда многие приносят те, кто не могут содержать их. И здесь их целая колонии. за ними ухаживают. Растения и деревья Собраны со всего мира Вот какое-то австралийское растение Весьма оригинальное Есть даже травы и есть даже медицинские травы. Сейчас я туда пройду, посмотрим. Вот они, хозяева этого сада. И вот здесь медицинские растения. Вот такая огромная зона где можно знакомиться и с шалфеем, и с чем угодно. мята перечная. Yeah, that's not the same thing, but В ботаническом парке Валенсии есть винодельческая зона и здесь представлены винограды разных сортов со всего мира. Гарнача красная и вот знаменитый валенсийский сорт Бабаль. Также выращивают еще в зоне Куэнки и Вальбацеты. Вино терпковатый, сам сорт терпковатый, вина просто шикарные. Так что, если будете в Валенсии, да и, собственно, вообще в Испании, то обратите внимание вот на этот сорт винограда, который называется «Бабаль».